Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня я хочу поговорить о стилях воспитания детей. Существует три типа воспитания детей. Это гармоничный родитель, второе – игнорирующий родитель, и третье – подавляющий родитель, либо агрессивный, ну, что тоже является подавлением. И начнем с первого вида. Гармоничный родитель – какой это родитель и кто, какой ребенок вырастет у такого родителя. Гармоничный родитель это тот, который в первую очередь э, имеет сформированные свои внутренние ценности. Для него он сам, для себя, на первом месте, он понимает, как важно заботиться о своих чувствах, потому что другие люди не знают, что у тебя внутри, они не могут позаботиться, да? Только он ротиком своим может озвучить, да, вот тут э, спасибо, мне очень классно, приятно, да, я хочу вот этого, а вот здесь вот мне хотелось бы изменить, потому что когда вот это происходит, я чувствую то-то, то-то. То есть он может озвучивать свои желания, у него хороший контакт с телом. И, соответственно, когда он понимает, как важны, желания свои, да, он понимает, как, как важны желания своего ребенка. И гармоничный родитель своего ребенка воспитывает, давая ему как бы выбор. Он понимает свою роль, роль родителя в жизни ребенка, какова это роль. Это поддержка на пути. Этапов взросления ребенка. Чтобы когда ребенку стукнуло 18 лет, да, чтобы он уже вышел из родительского дома, ему не страшно было контактировать с этим, с внешним миром, да. То есть он бы понимал, что ему делать, куда он направляется, для чего он живет, какие люди нужны ему, чем он хочет заниматься и так далее. Этот ребенок э, у таких родителей, почему он вырастает э, спокойным? Потому что он еще с детского возраста, да, его желания слышали, его мнения учитывали. И когда какая-то э, проблема там в школе, э, там мама ко мне там плохо отнеслись, меня там ударили и так далее, этот родитель э, знает, что ребенку прежде всего нужна любовь от родителя, и он ее дает, но в первую очередь он не отталкивает ребенка, когда тот подходит с какой-то проблемой, да, он видит, что ребенок просит сейчас любви, но как бы, да, если сам родитель сейчас не готов Ребенок, например, подошел, попросил там поиграть, еще что-то, а у родителя сейчас какие-то важные дела. В таком случае он не злится, отстань от меня, мне некогда, мама устала, и так далее. Да, он быстро умеет трансформировать свою злость, быстро обнаруживает свою потребность и объясняет ребенку, сыночка там или доченька, любимой, маме сейчас некогда, у тебя что-то срочное. Если нет, там говорит мама сейчас освободится и мы с тобой обязательно поговорим. Подождешь столько-то, столько-то. То есть ребенок как бы услышал, да, что ему он не безразличен матери, что он готов подождать, что его чувства не обесценили, его потребности не обесценили, и он пошел ждать свою порцию любви. Мама, конечно же, или папа сдерживает обещание, да, и потом Составляют диалог с ребенком и выясняют там, с чем он подходил, что хотел, разбираются с этим. Когда ребенок косячит, скажем так, и так далее, да, этот родитель понимает, что поступок ребенка это не есть он сам, и он говорит: я люблю тебя любым, даже когда ты совершаешь плохие поступки, и объясняет, почему этот поступок плох. Например, мальчик. Ваш сын, например, избил какую-то девочку в классе, да? Ну, может быть, не избил, ударил просто, да, или обидел там за косички дергал. Родители, конечно же, не ругают такого ребенка. Я тебя все равно люблю, но мне очень интересно, почему ты так поступил. Слушают его мнение, потом рассказывают: смотри, своими поступками ты формируешь отношение к себе, как ты считаешь. Это, кстати, они очень часто такие родители говорят своим детям, а как ты думаешь, а как ты считаешь, таким образом они формируют у него свое собственное видение, свое мнение. И далее, как ты считаешь, когда ты вот так относишься к человеку, какое, какие чувства ты у него вызываешь? Вот, например, с тобой бы так поступили, как бы ты относился к человеку. Наверное, плохо. Если ты хочешь, конечно, можешь так продолжать, но тогда будь готов. Озвучивают ему результат. Да? Если ты будешь делать вот так, то будешь получать вот такие результаты. А если вести себя вот так, вот такие поступки совершать, ты получишь вот такие результаты. Выбирай сам. Конечно же, ребенок, когда он будет понимать, что он делает да, и какие результаты он получит, конечно же, он выберет э, положительный, все для себя хотят хорошего. То же самое с двойками, например. Гармоничный родитель тоже объясняет ценность, почему важно учиться. Если вы знаете, почему важно учиться, для чего, я, например, своему ребенку объяснила, я никогда не ругала за двойки, за тройки и так далее. Это выбор ребенка, учиться, как он хочет, дружить, как он хочет, налаживать отношения, как он хочет. Но когда он сталкивается с какими-то проблемами, очень важно объяснить ему, почему так происходит, ввиду каких его действий. Он получает такие результаты и помогает понять, как, как ему измениться, да, чтобы получать другие результаты. И ребенок, так как он маленький, там все общество говорит: надо учиться, надо учиться, а ребенок он не понимает, зачем надо учиться, да, если и так хорошо. Соответственно, он может там двойки приносить и так далее. Если ребенку объяснить, для чего ему учиться дочери своей я объяснила так вот если ты будешь на двойке учиться перед тобой одна дверь будет открыта если ты будешь хорошо учиться на пятерке перед тобой будет открыта тысяча дверей учеба расширяет твои возможности потому что когда ты вырастешь ты не знаешь кем ты захочешь стать ты еще маленькая если получится так что ты захочешь освоить какую-то профессию для которой требуется высшее учебное заведение да без хорошей учебы туда поступить невозможно. Я, например, озвучила свое желание: что я с той учебы платить не буду, ты у меня умная. Ты сможешь, там, если захочешь, ждать вступительные экзамены и сама отучиться на бесплатном обучении. То есть я озвучила свою потребность, обозначила свои границы и показала выборы ребенку, какие есть выборы. У ребенка результат не заставил себя ждать в течение полугода без троек практически отличница все лучше и лучше обучение потому что ребенок понял в чем ценность учебы для чего ему учиться поэтому если вы хотите вырастить ребенка который не боится, без страхов идет во внешний мир, умеет действовать, выражать себя, выражать свои границы, свое личное мнение, свои желания, добиваться своих целей, добиваться желаемых результатов. Тогда нужно объяснять ребенку, если сделаешь вот так, будет вот так. Выбор за тобой. Если там хочешь кушать вредную пищу, будет вот так. Хочешь, пожалуйста. То есть предоставить ребенку право выбирать свою жизнь, свой жизненный путь, но указать ему последствия. И каждый раз, конечно же, выражать любовь своему ребенку. Как быть, например, в том случае, когда ребенок... Вы, вы пришли уставшие с работы да, ребенок вас ждал он соскучился бежит мама давай поиграем тут важно не наорать на ребенка понять что ребенок сейчас нуждается в любви но я например сейчас не в ресурсе я осознаю потребность ребенка я осознаю свою потребность я хочу отдохнуть да? И таким образом трансформируем свою злость отстаньте от меня все да я заколебалась на работе в выражение в спокойное выражение своей потребности мама была на работе мама устала мама сейчас отдохнет я тоже по тебе очень соскучилась и очень тебя люблю сейчас я отдохну часок и мы с тобой проведем время это как пример Всем желаю того, чтобы у вас выросли такие дети, какими вы хотите их видеть в будущем. Наслаждаться родительством, материнством. И до встречи в следующих видео. В следующих видео поговорим о игнорирующих родителях и кто вырастет у таких родителей. Пока-пока.